Завершаем рыбалку зимнюю. Слава богу, лед хороший. Погодка радует. Неска ветерок правда. Торифенос порадовал шашлычком. Надеюсь, вкусный. Всем здоровья, все не болейте. Давайте. Вот этот за стол. Ну завершение сезона. Тут и мне говорят один кусочек. В этот раз мясо что ли? Да? офигеть я, не знаю. я вообще офигею с этих ботаников на рыбалку ходят с шишвыком приучают подсаживают короче а рыба смотрит и думает себе, чего они себе там наложили Кажи, какой стол. Нормальный стол. Гоп. Mm -hmm. Время третий час. Ну в смысле 2 часа 20 минут. Что мы имеем сегодня? Имеем по <сороково> такого одного макушка. И вот столько уже сороги. Литровая калистра. Мы сегодня еще половим. Да? Половим. Так, ну вот камеру на голову надел. чтобы больше. Вы были в курсе всех моих событий. Когда камеру включаешь, вы же понимаете, плевать перестает. Что-то есть, но небольшое. Окушок очередной. Сегодня у меня тросик который благополучно приходится и расти. ва хитрючка где-то то, где -то, где -то он, я попадусь Ничего себе, сейчас уточку тащи, смотри-ка, какой агрессивный кто там такой. О, какой рыб. О, он мог бы уйти, да. Видели, не совсем небольшая рыбка может утянуть удочку. Только это. Как ее и звали, поминай. Эти стульчики хорошо вязает гармонично. Тихоньку покачусь. Спасибо озеро! Сейчас мы туда поедем видел? Конечно, я разговаривал с ним. Ну что, скажешь, про последний рыбацкий. Хорошо. Я видел медведя сегодня. Видел? Да, на берегу видел медведя. Он сидел очень долго. Да, у меня камера не приближает. Он сидел очень долго на нас смотрел. Неподвижно. Это негодник, а? Я думал, что мне показалось. Потом у меня клюнуло. Я раз такой дыду обратно посмотрел. Его уже нету. Да, такой, скажем. Нет, побольше. Побольше? Да, такой. У нас там красивее, он такой здесь, знаешь, как-то такой. Более как вот твои штаны. Как Пенек сидел такой на берегу, гад. Да. Ну что, Леша сейчас придет, и мы поедем вперед. Голово просто, что идет.